Добрый день, дорогие друзья! Сейчас мы с вами запишем видео о том, как сделать гифку онлайн бесплатно. Гифки украшают наши видео. Мы можем использовать их отдельно как открытки, а можем вставлять в видео. И это всегда выглядит забавно. И лучше воспользоваться, чем самому что-то придумывать бесплатным онлайн-сервисом которые находятся по адресу gify.com. Итак, что для этого надо? Create. Вы можете перевести на русский всю эту страничку, и вам не придется тогда э, переводить это дело. Ну а если нет, то э, читайте по-английски. Вот, create. Создать. Выберите фото или гифку с вашего компьютера. Вы можете также выбрать видео или вставить видео откуда-то с YouTube, с Ваймео или еще какое-то URL сюда ввести. Но давайте выберем с компьютера фото. Давайте вот эту возьмем, забавную такую открыточку. И сделаем из нее какую-нибудь гифку для размещения в социальных сетях. Ну, к примеру, что мы можем ввести надпись Enter your caption. То есть вводим надпись, можем печатать по-русски, если мы говорим по-русски. Ну, например, еще крепче. Например, вот так. Вот, мы эту надпись можем подвинуть, подвинуть захватываем ее левой кнопкой мыши и ставим туда, куда нам хочется. Ну, например, пусть эта речь идет отсюда, откуда-нибудь, и она не мешает разглядывать наш рисунок. Вот, мы можем стилизировать эту надпись, например, вот таким вот образом. Видите? Тут значок восклицательного знака с глазом, да, еще крепче. И плюс можем анимацию добавить, например, «Рейнбоу». И наша анимация раскрасится в цвета радуги или обретет... Так, не это, да? Так, можно изменить текст. Так, у нас сейчас беленький текст, можно сделать его красным. Ну, пусть будет для поцелуя, наверное, это будет то, что надо. Можем поставить, вот, рейнбол у нас пошло. Видите, надпись поменяла свой цвет. Можно волнообразно сделать, как волна колышется, да, рыбка живет там. Вот, пусть это будет вот так, например и добавить сюда еще стикер стикеры это картиночки которые позволяют сделать более эмоциональным наше видео ну к примеру вот такой вот забавный котик да Ага. как будто бы он откуда-то вылазит и очень удивляется ну пусть Кот у нас будет таким своеобразным комментатором всего этого события, хотя можно, может быть, вот сюда его поставить и держась вот за этот круглешечек несколько его развернуть, вот так. Видите, мы делаем, как будто бы он может вылазить оттуда, вот, и быть третьим наблюдателем всего этого действия. Ну, мне кажется, так забавно получилось. И пусть так и остается. Ну вот, предположим, мы сделали с вами гиф-анимацию, и теперь можем продолжать загрузку. Так, продолжим загрузку, ну и так далее, плюс добавили животные animals, э, да, ну, кстати, можно и через запятые <coughs> загрузить GIF, создание вашего GIF, создается изображение ну, о, вот наша гифка вместе с котиком. По-моему, получилось так это неплохо, да? Угу. Поделиться в Инстаграм. Так, ну что, говорят, что то должно прийти мне на почту. Давайте посмотрим, что пришло. Гифин. Мы прикрепили файл, который можно разместить в Инстаграм. Давайте посмотрим. Скачать. Давайте определим папочку, где мы сможем найти наш. вот все и давайте посмотрим вот наша гифка которая бесконечно крутится Так что вот таким вот образом нам эти гифки могут прислать все пользуйтесь я рада если вам помогло это короткое видео сделать ваши шедевры. А пока всем пока. Пусть ваши поцелуи будут еще крепче. Окей.